Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder, и я его ведущий Артем. Ну зачем? Зачем в iOS 11 нужно было убирать возможность отключения Wi-Fi через Control Center? Кто не в курсе, в iOS 12 и 11 при выключении иконки Wi-Fi через центр управления функция остается активированной. Я просто в шахе от этого. В одном из прошлых видео на канале я рассказывал о возможностях новой функции Shortcut, которая появилась в самом совершенном мобильном ПО для iPhone и iPad, iOS 12. Я пообещал сделать видео, где на сей раз рассказал бы, как пользоваться этой фишкой без Siri и максимально прокачать свой iPhone. Apple подарила нам шикарную возможность полного отключения Wi-Fi и Bluetooth без помощи центра управления и похода в настройки. Заходим в приложение «Быстрые команды», ссылку на которые я оставлю в описании под этим видео, и создаем новую команду. Жмем на поиск, где пишем «Wi-Fi» и выбираем самую первую позицию. Выставляем тумблер так, чтобы ползунок был серого цвета. Это очень важно. Переходим в пункт «Настройки» команды, пишем название, по моему примеру, Wi-Fi Off или Wi-Fi Откл, создаем любую угодной вашей душе иконку команды и выставляем галочку напротив пункта «Показать в виджете». Нажимаем «Готово», переходим в шторку с виджетами и добавляем виджет с быстрыми командами. Господи, как много слова «виджет», но я думаю, суть остается ясной. Прямо сейчас ты видишь, что Wi-Fi активирован на моем iPhone 7 Plus, но если я перейду в шторку с виджетами и кликну всего лишь на одну кнопку Wi-Fi, функция будет в миг отключена. То же самое можно сделать с Bluetooth, либо в одной команде можно сделать два сценария, по которому будет отключаться и Wi-Fi, и Bluetooth, и все это будет работать по нажатию всего лишь одного пункта. Круто. Я вот давно не пользуюсь автояркостью, поскольку считаю, что во-первых, с ее помощью потребляется больше энергии аккумулятора, а во-вторых, лично моим глазам приятно смотреть на железно отрегулированную яркость дисплея. Если ты не пользуешься, как я, автояркостью, то можешь создать новую команду с пунктом задать яркость экрана, выставить нужный уровень яркости, настроить команду по названию и иконке и все. Я так, например, выставил самый благоприятный уровень яркости в домашних условиях. Если экран твоего iPhone Телефон чересчур пестрит своими огнями, клац на кнопочку. И все. Могиптать. Как-то так.